Всем дровенский, с вами Кашенский. И знаете, поскольку я нейтрален к двойным сторонам в ссоре, Вячеслава, и тихо я, чтобы доказать это, пообсираю Славину сторону. Сторону, да. Вы подумайте, а к чему там придраться. По сути, они как бы... Они как бы пострадали... Они жертвы, они там должны защищаться, всякое такое, чему к ним придираться. Но есть такой человек, как Прурайн, который, извини, конечно, Прурайн, ко всем словам, ты можешь даже удалять все хорошие комменты обо мне. но в общем, который не то что за себя постоять не может, но и не может постоять за такого человека, как Вячеслав Плей 977, потому что либо он просто обсирает тихого умота, называя его там безмамным всяким таким, либо он говорит факты, которые полностью неправильные. Для чего я хотел бы начать, это с его самого первого видоса, который вообще в целом без звука. И а, я вам сейчас его быстренько покажу, он прям ускорю, но он без звука. И сейчас я вам потом... Ну, просто вот посмотрите, сможете ли вы там понять, что, в чем прикол. И, короче, погнали, да. Не знаю, просто отговор какую-то хотела найти, но, короче, погнали. Заметили, а я вам напомню, точнее, я вам покажу, ну, я вам просто расскажу, а вы можете потом пересмотреть, что это правда. Он назвал слава плей начинающим ютубером. Он прикалывался, то есть, если у Тихого Омута 11-10 подписчиков, у Славы 4 косаря, и начинающий это Тихий Омут. Слава, не начинающий ютубер. Я тебе могу сказать, кто начинающий. Начинающий, допустим... Ну не знаю, ежик, который, кстати, просил меня сделать обзор, я просто сейчас не могу это все делать. И в общем, а, понимаете, в чем вообще типа прикол? То, что он назвал реально славу начинающим ютубером, он не начинающий. Это знаете, это все равно, что обсирать человека. Ну, если он даже, если по его мнению он начинающий, то это все равно, что обсирать человека за то, что он убил человека. Допустим, это, алло, как бы, человек против человека, в принципе, смысл. Т типа, это не меняет, если, если слава, начинающий ютубер, тогда бы Тихоом тоже начинающий ютубер. И, ну, прям, вообще, это невозможно так, чтобы, <соспорядок> как-то, вот, он поддирается к начинающим ютуберам. Я понимаю, вот, отговорку тихоома -то, точнее, не отговорку, а, а тихоома сказал, когда, то, что, ну, или псин там, или, или Пеник, не помню. В общем, они сказали такие... Ну, кто-то из них сказал то, что он бродираться к, к начинающим ютуберам. Да, сам, слова не начинающий ютубер. Но саша 36 к да, он начинающий, потому что монтажа у него нет, ничего у него нет. Соответственно, да. Короче, погнали к следующему его ролику, потому что первый ролик принял уже как-то... Сейчас, не знаю, хз, это прям пипец. Ну, чел, как бы, мллл... <говорит> <говорит> Если что, два раза я показал для того, чтобы вы поняли, вы посмотрели еще раз и посмотрели, насколько это абсурдно, люди. Что вы понимали, это типичный пример того, как Тьёман просто попытался прикольнуться над Славой, просто подшутить на него вот это вот то, что э -э, ахаха, у меня звание Глобал. И просто, блин, зачем? Зачем, Буррайн, ты это делаешь? Ты даже никакого факта тут нормального не сказал. А, ну да, то, что он пытается... А, то, что он какие-то рандомные видео, это моменты из видео, типа, взял. Да, это, это явно факт. А на самом деле... А, вот как мне сказал сам Тихий Омут, а, ну, мне там что-то, я помню, там говорил. Ну, или он в целом где-то говорил, я уже не помню. То есть... А, и, в общем, он сказал то, что... По типу того что, чтобы найти нормальные аргументы, Славы, надо искать, и из за этого он попытался выделить хотя бы что-то, чтобы видоса не было. То есть вот этот факт то, что он, он выделял только отдельные фрагменты видео. Допустим, давайте возьмем мое видео, где был ответка на Банго Фокса, где он меня просто обтирал. Кстати, насчет Банго Фокса ты, ты что, для реально дурак что ли? Ну как бы он не слава не может предать друга, которым он дружит три года? И который его видит каждый день. Вряд ли он предал друга на друга, который месяц с ним знаком и даже с ним не виделся. Я имею в жизни. Так вот, а еще насчет чего умного, Я там тоже, я там тоже как бы пытался выбрать моменты, где он говорит факты, они просто меня обсирает или что пытается отмазаться. И если бы я продолжил сделал вторую часть, э, если все я не сделал потому что мы решили конфликт просто закончить, а так бы я бы продолжил бы делать вторую часть. И, в общем, да. Так бы еще меньше был ролик. Ну, в общем, да, это вообще не факт того, то, что вот якобы Тихий Омут какой-то там плохой. Нет. Тихий Омут решил прикольнуться. С чем ты просто к нему придираешься? Погнали к следующему видосу, который меня вообще в шок. Прям меня вынесло. Всем привет, я псина, и меня из 25 земель я сам поделал. я хочу показать вам все, что вы не могли бы сделать. Ну, как бы да. Вот что вы поняли из видео. Он обсирает. Единственный, единственный факт, о котором он рассказал, это про то, что он сказал то, что он хуже будет снимать. И то он это неправильно сказал. Вячеслав Плейтич87, которому я люблю, его всей душой говорит. Я не думал, я знаю, что хуже. По, по мнению про Райна он сказал то, что ты будешь хуже снимать. Если бы он даже знал то, что там говорит про, Тихий Омут, я придумал, то он бы сказал как минимум, я, я думаю, ты будешь хуже. А он сказал, я не думаю, я знаю. Так что вот, вот эта вот, вся фигня вообще отлетает. Прорайн, не, не воспринимай, не воспринимай то, что типа я против тебя. Нет, ты просто постоять как минимум за себя не можешь, а как максимум еще не можешь за славу. На этом я заканчиваю видос. Всем пока. Прорайн, ну ты реально вот определяйся. Ну ты прям за славу даже не можешь постоять. Не то, что за себя. Всем Дарвенский. вся пока.